Привет, девчонки! В зоне вещания Юлия Рыж и проект валим из офиса .ру. На этом канале мы будем решать одну из ваших проблем. какая именно это? Как уйти из офиса и начать собственное дело, и зарабатывать, и жить там, где хочешь, и когда хочешь. Сейчас я нахожусь, например, в Индии, хотя в Москве и на улице февраль. В Индии солнышко светит, плюс 25, и я чувствую себя хорошо, и чего и вам желаю. Как же я попала в Индию, и как вообще решила отказаться от офиса, сейчас я вам немножко расскажу, с чего я начинала. Да? Во-первых, это я приняла решение и создала очень решительную мысль я уйду из офиса то есть что вам сейчас нужно сделать обязательно принять решение не просто сказать а может быть когда-нибудь вот когда еще хуже станет вот когда еще на меня наедет мой начальник еще больше когда еще больше повесит проблем нет про именно сейчас я принимаю решение о том, что я ухожу из офиса. И эта мысль настолько должна быть решительной, что вы просто должны фонтанировать везде о том, что вы хотите уйти из офиса. То есть вы говорите это своим родителям, своим близким, своим друзьям, потому что те люди, которые вокруг вас и хотят вам только хорошего и положительного, они обязательно будут аккумулировать энергию вокруг вас и вы точно уйдете из офиса. А, потому что еще когда вы говорите об этом, это накладывает на вас определенную ответственность, потому что потом человек скажет, ага, ты же мне говорила, что ты уйдешь из офиса. Второе, что вам нужно сделать, это выкинуть из головы мысль о том, что вы приходите к начальнику и говорите «пока». Почему? А все потому, что э, валить из офиса тоже нужно э, очень правильно, то есть подготавливая платформу. Потому что вы можете уйти в никуда. А зачем вам это никуда, если вы можете уйти в свой бизнес, готовое дело, которое вам уже приносит прибыль. И только в тот момент вы с удовольствием скажете шефу «пока». И третье, о чем бы мне хотелось сегодня, именно сейчас, в этом видео сказать, это, конечно же, придумать то, куда вы хотите поехать, то, что вы хотите купить. То есть, нарисовать себе ту мечту, о которой, например, может быть думали с детства, но никогда не могли решаться. Например, это может быть красивая машина, если вы ее водите, если вы живете э, и хотите жить в своей стране. Если вы хотите путешествовать, нарисуйте, придумайте ту страну, в которую вы всегда хотели поехать. Например, Марокко, я не знаю, ну какую-нибудь экзотическую, придумайте, которую, в принципе, вы всегда хотели, но никогда не могли себе позволить. Или могли позволить только на две недели. Не просто вот приехать, пожить там месяц, два, три, а всего лишь на две недели. Поэтому загадайте эту страну и, конечно же, все время думайте о том, что после того, как а, вы уйдете из офиса, вы станете самодостаточной личностью, которая зарабатывает деньги и без начальника, вы поедете в эту страну и будете жить столько, сколько захотите. А, с вами была Юлия Рейши и многие ответы вы найдете на сайте valymizofice.ru и не переключайте канал, обязательно смотрите нас дальше, и мы вместе свалим из офиса.